нерожденный мужчина это тот которому трудно реализоваться в жизни трудно реализоваться в жизни он не может найти свое место приложения сил он не получает достаточно средств чтобы содержать семью ему трудно построить семейные отношения не влюбиться влюбляться они легко влюбляются, а вот построить длительные глубокие отношения Качественные, психически нерожденные мужчины любят экстремальные, экстремальную жизнь, экстремальные виды спорта, охоту. Баловаться с ружьем, с оружием, это вообще-то удел мужчин, подростков. Они лезут в самые опасные точки, они экспериментируют с жизнью, потому что не достают мудрости. Что мужчина ищет различения таких чуть -чуть детских там, как я скажу, это не говорит, как бы... И же... то же самое, тоже показатель, конечно. Конечно. Если он тратит время на такие вещи, нерожденных мужчин нужно рожать, уважаемые женщины. как? Как? Вы не знаете, как рожать? Любовью. Естественно, любовью. Естественно, мудростью. Естественно, женственностью своей. Потому что мужчина становится мужчиной рядом с женщиной. Сам по себе он стать мужчиной не может. Он только рядом с женщиной может проявить свои мужские качества. Но это в же женщина заложено быть матерью. Заботиться о своем муже, о детях. Без это важная черта, необходимая черта. Но она должна быть не главной. Главное все-таки женственность. Материнство это второе. Такое, знаете, трудно мне кажется, задача, что это соединение Матроны и Гетера в одном лице, да? То есть, если это приоритет греческий, да, да, И этого мало еще. И этого мало Ну, они именно, как-то целая цивилизация, она делила. и что получилось от этой цивилизации? Делить нельзя. Надо, надо как раз, вот сейчас время удивительное, сейчас время единства, это эпоха единства. Сейчас как раз все можно соединить в одном лице.